Томсо Делам опаливаются, а меркантильный ДРУХо фиг бог, ошел, говорит. Джахар и все полевые командиры были госслужащими, и что это за понятие, работают на оккупанта, каждый работает для своей семьи. Ты знаешь, Джахар, Масхадов и многие другие были не просто госслужащими, Джахар вообще был генералом, да? они были генералами советской армии. И это были те люди, которые на тот момент, если бы вот, например, сейчас они были бы ими, я бы насчет них сказал бы то же самое, что говорю и сейчас насчет тех, кто а, работает в этих структурах. Но Джахар и, и другие его товарищи, это, это те люди, которые как только у них появилась возможность, они оставили это, вышли оттуда. И благодаря этим людям мы впервые в истории мы смогли добиться мирного договора с Россией, вообще единственный документ мы смогли построить свое государство и они своими действиями и своими жизнями доказали что они явля... являлись достойными людьми, что никакими госслужащими российскими они не были поэтому те, которые, о которых ты сейчас говоришь, я... меркантильность заключается в том, что если человек сегодня работает э, в структуре и чтобы он оттуда уволился, ему подавай в, другое, в другом государстве, место в госструктуре, да пошел он в баню. Мне лично он что, ради меня что ли там работает? Он ради себя должен оттуда уйти. А если не хочет оттуда уходить, да пускай там трудится. Пускай работает всю жизнь там, умрет вместе с ними и воскреснет, иншаллах, в судный день вместе с ними. Вместе с теми, на кого он работал, вместе с нашими врагами. Пусть он с ними воскреснет и вместе с ними отправляется в ад». Вот мое пожелание для него. Тумасов, ты знал, что Хамбии вышел из Грозного через минное поле? Я не знаю, через что он там выходил. Я вам точно одно скажу, ни в одно слово, то что они говорят, верить нельзя. То, есть, то эти сказки, которые они рассказывают. Лорд тоже там рассказывает, что он якобы выходил по минному полю. Но те люди, которых я знаю, которые выходили... Действительно, которые выходили по этому минному полю, никто из них не подтверждает, что вот, например, этот Даудов там был. Они очень такие большие сказочники. Сегодня, сегодня чтобы из себя сделать, там таких величайших воинов, они что-то только про себя не придумывают. Поэтому все, что они говорят, это требует проверки. Добрый вечер, Тумсо. Подскажите, пожалуйста, почему ученые иногда в разговоре переходят на русские слова? Почему так? А можно обойтись. Полностью без него, без русских слов. Интересно, спасибо за эфир. Добрый вечер, Алексей Панкратов. Это происходит, потому что чеченцы, к сожалению, плохо знают свой язык. В большинстве сегодня чеченский язык а, относится к одним, к одному из вымирающих языков, потому что носители этого языка плохо владеют этим языком. Потому что на чеченском языке крайне мало изданий, а, очень мало, а, ну, мало того, тех тех мест, где где можно было бы получать, да, попадать в такую среду, чисто чеченскую, и как-то практиковать там этот язык. Нет документа оборота на чеченском языке. Нет своего государства. Начнем с этого. Нет государства своего. И это ведет вот уже к, к, ко всем остальным последствиям. Поэтому это, да, проблема. Тем более Россия, как страна захватчик, оккупант, она конечно стремится к тому, чтобы лишить нас нашего языка, наших обычаев, наших каких-то традиций, она, она всячески, вся политика России, она нацелена на это. Всячески они пытаются вот вымыть из нас все чеченское. И поэтому, конечно, им удается добиться да, какого-то успеха в этом направлении, хоть и к счастью неполного, не полного да? у них не получается искоренить нашу государственность вот, и с, убрать из нас вот это вот все чеченское у них получается но с языком вопросах языка конечно они добились определенных результатов и сегодня практически процентов наверное 95 населения не говорить чисто на чеченском языке. Вообще на пальцах можно пересчитать вот этих людей, которые сегодня могут без перехода на русский язык говорить только на чеченском языке, изъясняться и грамотно, очень грамотно изъясняться, писать, читать. Это в основном наши писатели, поэты. И когда ты их слушаешь, ты прям, ну прям, я не знаю, мне очень нравится, очень нравится их слушать. Императором Музанка Тумсо. «Почему меня раздражает, когда пишут на чеченском? Мне очень трудно читать текст и бесит, когда пишут на чеченском, и слава богу, что нет документа оборота, иначе я бы свихнулся». Но когда пишут на чеченском правильно, грамотно, то это, это абсолютно не раздражает, это наоборот приятно. Приятно читать грамотно написано. Другое дело, что если, если ты там, или я, да, мы не умеем это читать, мы, ну, точнее, читать мы умеем, но не всегда, допустим, мы понимаем да, какие-то слова, например, там, мы можем не понять, то это, наш, это в нас проблема, это, это наша вина, и мы должны стремиться к тому, чтобы это знать да, свой язык. Вот. Но когда пишут неграмотно на чеченском, меня это тоже раздражает, безусловно. И, и я не говорю, что я пишу грамотно, но несмотря на это, меня раздражает это... Сложно, когда ты, ты видишь, что человек там не знает элементарных вещей, там, а, может, быть, это, может быть, и есть ему там оправдание. Многих людей я оправдываю, знаете, например, мое поколение, там ну, чуть младше меня, ребята, которые а, чье детство, школьные годы пришлись на военные действия. И, ну, им негде было учиться получать эти знания, они постоянно бегали от войны. Я их как бы оправдываю, я понимаю, что когда они не знают ни чеченского, ни русского, но писать грамотно не умеют, читать не умеют, я их могу еще оправдать. Но есть те, которые которые учились вроде бы и не знают. Вот, вот этих людей я не понимаю. Саламу алейкум, араму ассалам о том, что ты не изменил свое мнение по поводу гамбургера в Макдональдсе, до сих пор считаешь это халял. Но если бы я изменил бы, я бы, наверное, об этом сообщил. Если я не сообщал, значит, я не менял своего мнения. Хоза. Тумсо. Насчет гамбургера важная тема. Держи, пожалуйста, в курсе этого парня. Хорошо. Александр что, добрый вечер. В одном из стримов ты говорил о едином кавказском государстве. Я был два года назад в Черкесии у своего друга. Он мне рассказывал, что у них плохие отношения с корычаевцами, мягко говоря. Даже к русским и те, и другие относятся намного лучше. И примерно та же картина между кабардинцами и балкарцами, ты хотел сказать, наверное. Этот комментарий... Этот вопрос ты мне уже где-то писал, Александр, добрый вечер, по-моему, в обратной связи где-то я его видел в телеграме, буквально до начала эфира. В общем, ну что я могу сказать об этом? Да, действительно, есть определенные проблемы, межэтнические какие-то там разногласия, да, это все присутствует. Но это, это те вопросы, которые должны решаться, они не должны быть препятствием. Для, того, для нашего объединения. У нас есть много причин для того, чтобы разногласить, там, да, не любить друг друга, какие-то претензии друг к другу предъявлять, но у нас гораздо большие и весомые причины для того, чтобы любить друг друга и быть вместе. Поэтому, в любом случае, цель наша ⁇ это объединение, а не разобщение. И надо еще помнить, что... А вообще, основ, основа наша, это, разумеется, то, что мы все являемся мусульманами, у нас одна религия, одни убеждения. И надо помнить о том, что когда пророк, мир ему и мой, благословение Аллаха, переселялся в Медину, два, два вот этих племени мединских на тот момент, это племя Аос и племя Хазрач, они ненавидели друг друга и воевали друг с другом. У них была вражда. И именно благодаря исламу они объединились. Стали братьями. Поэтому вот наш пример, вот к чему мы должны стремиться. Замухрышка. Если Кавказ будет одним, что станет с Осетией и Осетинами? Ведь большая часть Осетин не мусульмане. Смогут ли христиане сосуществовать в Кавказском имамате? И сможет ли Осетин стать имамом или занять какую-нибудь высокую должность в государстве, учитывая, что он будет христианином? Начнем с того, что это Осетия сама, Осетия и осетины будут решать, да, где они хотят быть Мы ни в коем случае не, не должны иметь каких-то завоевательских амбиций Амбиции, амбиции какие-то имперские, там, кого-то подчинения Это нам не нужно, как бы, пускай Осетия сама решает А остальное, все, что ты сказал, то в этом вопросе, кроме, кроме того, что имамом может ли имамом быть христианин, нет, не может ни христианин, никто другой, кроме мусульманин, имамом быть не может, разумеется. Может ли жить и христианин, и не христианин? Конечно, может. Может и должен жить, никаких в этом не должно быть проблем. Но решать это должна сама Осетия. Никто здесь не, не должен там, иметь какие-то амбиции завоевания там, этой Осетии, силой втягивания ее в какое-то общее государство. Да вообще сейчас говорить о каком-то общем государстве кавказском смысла сейчас нет. Это ну, иллюзии какие-то пока.